сражения с мировыми боссами до плановых технических работ 28 сентября В период проведения ивента можно дополнительно получить предметы сундук зачистки во время охоты на мировых боссов все думаю знают да есть такие rb мириада 2 mobile такие красные головы а это такие немножко светлые красные головы кто не знает эти РБ появляются вот Васк 12 часов дня и такой же РБ они появляются одновременно искривленный Крума и Васк появляются двенадцать часов дня. Также есть еще есть Рейла и Кастур они появляются двадцать ноль Кто не знает с этих РБ можно поиметь до двадцати тысяч орден славы и энергии Нхасад восемнадцать кубков вроде бы и фрагменты рецептов. Так, новый ивент еще дополнительно дает вот такой вот сундук за участие в убийстве этого РБ. С этого сундука вы можете рандомно получить порошок пробуждения, зелье пробуждения низкого качества. Или порошок пробуждения, или зелье низкого качества. Одно из двух оно. Там или то, или то можете получить при открытии сундука. Также можете получить фрагмент рецепта создания редкого оружия, доспеха, украшения и гигантов. Тоже рандомным образом. Или оружие, или доспеха, или украшения. Или гигантов. Или вообще не получить. Вот такой вот ивент. Сражение в рейде клана. До плановых технических работ. 28 сентября. Период ивента. Число покупок предметов. Сундук со сосновым посохом увеличен до двух недель в обители клана. У продавца особых товаров клана можно купить сундук со сновым посохом. Лимит покупок сундука со сновым посохом сбрасывается каждую неделю, в среда в 5 часов утра. Сундук со сновым посохом будут удалены через 1 час после покупки. Поэтому советуем приобрести его в то время, когда вы хотите его использовать. Награда от мировых боссов. До плановых технических работ 28 сентября. Во время ивента каждый день 12 часов по почте будут отправляться подарки. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Сведения об обновлении Lineage 2M от 14 сентября. Увеличение рейтинга в катакомбах отступников. Увеличено количество очков рейтинга. Получаем их за победу в катакомбах отступника. Поход в одиночку. Вот как всегда графики вентов. С вами был Розе. Всем до новых встреч.